Привет! Как и на многие другие, на митинг 9 сентября я пойду ради моих родителей, преимущественно мамы. Моя мама никогда не отказывалась работать. Ее общий стаж составляет более 25 лет. Однако сейчас состояние ее здоровья резко ухудшается. Она надеялась больше отдыхать через 7 лет после выхода на пенсию. Однако после принятия закона о повышении пенсионного возраста она выйдет на пенсию только через 15 лет. Сама она считает, что до пенсии просто не доживет. Государство, которое призвано защищать свой народ, фактически убивает мою маму, как и более половины населения преклонного возраста. Что это, как не геноцид? Когда-то советскому народу необходимо было объединиться чтобы победить фашизм. сейчас нам необходимо объединиться также.